Доброе время суток. Мы приехали в огромный торговый центр цветочный. Называется он ранзай. Я просто хотела показать здесь изобилие цветов, которые подготовлены для продажи. Сейчас идут рождественские скидки, все не очень дорого. Вот этот морозник. Хотела бы вот с собой взять, но ведь не увезешь в этих горшочках. Центр просто громадный, громадный. Я бы хотела показать, что здесь выбор цветов. Но сложно сказать, каких нет. Смотрите, какое количество луковичных. Они продаются такими, такими огромными объемами. Это нарциссы. Я тоже взяла одни виды нарциссов. Нет, такой я взяла. И какие маленькие. Хочу их посадить в горшочек. У нарциссов здесь огромное количество. И посмотрите, посмотрите, что делается. Какие же большие объемы. Вот здесь продаются всевозможные Наверное, петушки называются, да? Петушки. А какой красивый лук. Лук всевозможные расцветки. Вот. К сожалению, у меня нет голоса. Я когда приезжаю сюда, в Голландию, я бываю здесь уже не первый раз, но как вы знаете, мне постоянно заболевает горло. Болит горло невозможно три, дня три я вообще была без голоса ничего не могла не снимать не делать сейчас выехали в магазин него. прогуляться я очень люблю бывать в торговом центре посмотреть чудеса голландского цветоводства букетики стоят для продажи это розы я подошла к розам Смотрите, как они все укорененные, очень красивые, всевозможные расцветки. Ах, как жаль, что я не могу все это вести с собой в Россию. Но очень доброкачественный, хороший материал, то есть посадочный материал, я в этом плане. Вот такая цена, например, у розы. есть 15 евро. За одиннадцать, пожалуйста. Выбор просто шикарный, шикарный. Говорю, что все здесь готовы уже к посадке. И у каждого дома есть свой садик. Можно, конечно, посадить какие угодно цветы. Какие угодно. Вот кустарник растет у очень многих домов. Он многолетний. Их везде около дома очень-очень много. Сейчас они такими вот как раз и сидят зелеными ягодками. Вот это всевозможные хвойнички такие уже готовые. Можно взять. Посмотрите, какая красота. Ой. Очень много хвойных, конечно. Очень много сажают их. Как декоративную изгородь делают пишу пожалуйста такие это вообще красивые образец того как они подстригаются пожалуйста можно посмотреть перчик посмотрите Ой, здорово и подарок для меня бы был в радости Тут уже продаются тюльпаны, тюльпаны, тоже выгонка тюльпанов. Видите, как вы можете к празднику, уже к какому-то дню рождения подарить Все готовые тюльпанчики, крокусы, ну, москарики, москарики. Красивая. я подошла к крему смотрите как она добрая звучит она такая красота бархатные цветы цена 250 но и с Рождеством в связи с Рождеством есть конечно здесь и скидки Чем и славится Голландия, что цветы, цветы круговые. Золотая коллекция. Как мне нравится, вот какая красота. Чудо. -то. Да, снежная роза называют. Да, но это вообще это королевский. У нас как только снег сходит, Королевский они, а? красный. красный? Королевский. Это королевская коллекция. Морозник всевозможных сортов. О, смотрите. Вот как его довести? Вот у него зеленый. Ой, какой красавчик. Зеленый. Тут вот какие-то чудесные цветочки. Кто бы знал, как называется. Как называется, никто не знает. Ой, брожу как по музею. Это правда. Я люблю вдыхать воздух в этих цветочных магазинов. мне так это нравится. Это вкусно пахнет, мне кажется. Посмотрите, это мандариновые деревья. Ох, пожалуйста. иммонные деревья. М -м -м, как же хорошо, боже Ну, с другой стороны, не жить не в Голландии с моим голосом. Потому как я не могу, не могу валею Болею здесь. Вот только еще начала говорить, а так лупса вот, у меня нету, голосовые связки совершенно не работают. Но утром просыпалась, и я никак не могу разговаривать. Вот так выглядит многолетники, у них красиво. Вот моя любимая крокодерия, крокодария. Крокодария. Вот она, ведь уже прям готовая. Ой, какие они здесь красивые, эти крокодарии. Ой, вообще чудесные. Ну, тут готово. Вот Сметелочка, все. Вот можно взять даже не выращивая семян. Не выращивая семян. Вот хвойнички какие замечательные. Смотрите, как красиво. В лесочек попала я. Попала в лесочек. Старники можно, пожалуйста, купить и давайте, на доброе здоровье пользуйся. Смотрите. Посмотрите. Ой, да. острогаюсь, я восторгаюсь, восторгаюсь, как красиво. Любой горшочек можно купить, любую посудку можно купить здесь. Я вам обязательно покажу, как устраиваются дома около дома, посадки. У каждого хозяина свои Скажу заморочки по поводу оформления. Вот мне нравятся вот такие деревья, растут большие у них какие-то. Вот они все искривленные, но... Простая большими, они становятся такими чудесными. Необычными. Необычными, необычными. О! Погода 10 градусов тепла сегодня, но очень сильный ветер. Вот от этого ветра я и страдаю здесь. <laughs> я не могу. Очень сильный ветер. Здесь такая красоту здесь растет. А кто что знает, как называется? Но очень, очень красиво. Ничего на голландском не понимаю. Мягенькие какие-то на мягенькие цветочки. Но очень красиво. Это кустарник, вот у них очень много таких кустарников при оформлении. Домов у всех разные, разные ракции, и желтые, и белые. Ну выдержать такую температуру, как у нас, сложновато, конечно. Плюс здесь декабрь перед Новым годом. Какие у них такой теплый у них климат, поэтому все растет и богухают.